Я всех приветствую на канале. Все сказанное тут является личной философией или по фантазии автора. Не имеет отношения к текущей трехмерной 911. Никто не досмотрел в этом клипе. Смотрите, Россия и белая. Что это значит? Это значит бел... белая Россия. Это что? Это Беларусия. Этот клип намного более геополитичный. Тут не только цвет граната и белый цвет подчеркнут вот этими валунами на которых сидит белая Россия что это подчеркивается зима это что то что еще не сбылось желтая символика и роды особенного ребенка заметьте вот эти роды и желтый цвет то же самое что Хелси Выпустила послание, где она ходила в желтых желтой одежде, в желтой накидке, рыжей желтой, подходила к разным иконам в музее и в итоге э, торжественно показала изображение, где был рыжий ребенок и не виден пол. Я сейчас уже не найду, это, этот ролик где-то у меня было отснято. Желтая символика особенного ребенка и почему-то белая Россия. Обратите внимание, какая идет постановка. После красной сцены красной, наступает желтая сцена. Кидают красные лепестки, розовые лепестки, встречая или провожая кого-то. Пока что не ясно. Что это? Молотая наковальня показывает запрещающие жесты. Второй рукой кладет вниз. То есть что-то заканчивается. Лепестки как и желтый цвет. Красную эпоху продолжают. Красная эпоха заканчивается. Опять символ лестницы, ведущий в никуда, ведущий непонятно куда. Но провожает красную эпоху, эпоху желтую эпоху. Эпоха. Э, флаг. Флаг. На флаге желтая эпоха. Однозначный символ ⁇ змея и крест ⁇ У нас есть медицинская эмблема ⁇ змея и чаша ⁇ То есть змея ассоциируется с медициной. Но еще это доктор, потому что мы увидим это по желтой машине. Желтая машина на этом фоне не случайна. Справа дерево. Дерево тоже не случайное, но я не вижу какие тут листочки. Это символика доктора. И белая Россия. И роды. Особенный ребенок рождается и символика желтая. Так что в Беларуси агрессивная диадема, но это символика богов. Лучи, идущие от головы, так показывали богов. На руке у исполнительницы татуировка «Пацифика». «Пацифика». Далее многочисленные катастрофы возле кинотеатра. Возможно, это то событие, которое на самом деле не получило широкие обороты. Это хорошо. Но я подчеркиваю, что здесь продолжают оставаться неразгаданные даже с точки зрения геополитики моменты. Тут север, белый фон, смотрите, белый фон стена, белый фон здесь земля, как зима, белые валуны и белая одежда у персонажа Белая Россия с кокошником. До этого было рождение ребенка, здесь э, тарахтение и крик. Обратите внимание, возможно, национальности, национальности э, актеров здесь тоже играют роль. Арабская внешность у Гаги э, кто-то говорил, что еврейская. Арабы и евреи это тема. Порой конфликтная, но, возможно, генетика ребенка именно такая, не исключено. Синяя и красная продолжает оставаться загадкой. В общем-то, таким был мой сегодняшний спич. Смотрите, что происходит с тремя основными авраамическими ветками. Это тоже, по сути, пацифик. У одной ветки паранжа и обрезание у детей обоих полов а паранжай накрой ему лицо. У второй ветки пошил одежды кожаные и одел на них. У третьей ветки пацифика в храме поет хор, буквально хор. Это как есть пацифик. Три, три аврамические религии, из них одна не связана в принципе с генетикой Авраама, а две связаны. Считается, что самое древнее иудаизм, половиной тысяч лет даже больше, затем 2000 христианства и ислам еще младше. Если пересматривать сроки, почему ислам все-таки называется аврамической религией, а не начинает отчет именно от пророка Мухаммеда. А если брать оттуда, то получается, что Ислам будет на 14 лет старше, потому что Измаил старше Исаака. А если брать египетскую версию христианства, то мы получаем еще более древний вариант. Можно ли сказать, что все эти истории были придуманы или там сроки растянуты? Это вряд ли, потому что есть ветхозаветное летоисчисление, и оно идет по годам, там все, все абсолютно фиксированы даты. Так, например, известно, что по их летоисчислению Авраам родился в 1948 году. Кстати, в новую эру от Рождества Христова в 1948 году создание Израиля. То есть мы видим в таких акцентах, что действительно это не надуманное почитание, оно есть. Что там такого интересного произошло именно в связи с Авраамом? Это большой вопрос. Идеологи считают, что Авраам создал монотеизм. Но если мы добавим ко всему египетскую версию происхождения христианства, то мы пересмотрим сроки всех веток. Означает ли это какие-то юридические права на поверхности планеты? вопрос? Этот момент, где она трясет, где персонаж Леди Гага трясет рукой, качает головой, как бы кричит, этот момент еще более неразгаданный. Вообще, хотя она иллюминат, но надо сказать, что ее работа это действительно энциклопедия. У нее есть ресурсы, она фанатик своего творчества, она очень, очень серьезно относится к карьере. И хореографии, и голос. У нее знания и ресурсы на то, чтобы делать эти клипы действительно перенасыщенными прямо. И здесь, несмотря на все мои, на все то, что обнаружил мой канал, очень много не разгадано по-прежнему, что это такое. Мы видим одно иллюминаты, посвященные очень и очень торжественно встречают особенного ребенка. Его символика желтая. На момент съемки клипа я предполагаю, что ребенка только ожидали. Я допускаю, что это был 21 год. Начало октября уже было, и уже один год исполнился. Уже полтора года. С надеждой руки на груди. Здесь же показано почему-то черная Россия, то есть белая Россия, черная Россия. Что значит вопрос? Я бы хотела притянуть за уши и сказать, что вот здесь те события, которые уже к, три, к третьему году произошли, пока что не знаю. Не знаю, не знаю. Кстати, обратите внимание, что тут и черная Россия в одном кадре, и белая Россия. Кокошник. Сцена вот эта финальная одновременно предшествующая финальной, перенасыщенная сцена участниками. Возможно, здесь везде от и до идет как раз геополитика. Вопрос, какая, я здесь не ловлю. Осталась неразгаданная вот эта женщина в фиолетовом платье, у которой, которая скорбит по кому-то. Сундук, сундук Пандоры, что это? Тему ожидаемого ребенка, особенного ребенка, отслеживает не только мой канал, но только у меня есть такая дерзкая, очень дерзкая версия о том, кто это может быть. Ну, в довершении напоминаю, что в стране подсолнухов планируется полный трэш. Это уже не мой прогноз, это экономические и интуитивные источники. Мне пока такое не видно. Возможно, эту тему можно смягчить или приостановить, или вообще за... запретить, если об этом говорить. Кстати, я оформила на канале систему донатов. Спонсоры канала в качестве бонуса получат возможность смотреть эксклюзивные видео. У меня уже сейчас назревают темы, на которые говорить вот так широко, пожалуй, Стремно рискована геополитика, например. Так что, как только появится первый донат, это будет вот началом указанного исследования. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч!